Нет, не разбудишь меня, Сова. Хотела разбудить. Я проснулся раньше тебя на часа три. Я проснулся раньше тебя на часа три. Я хочу кушать. <звечит> я тоже. Я весь тур съел. Так, у меня там так, важные дела есть. тобой. Нет. Почему? Потому. Тебе не понравится. Ну ладно. Нет, давай встретимся на этой крыше. Встретимся ну, -то точнее так. встретишься ты не со мной, а с... пойдем. жукообразный насеком А с... Жукообразный с героями, они тебя поведут кое куда. Ну, они не должны понимаете? туда идти. Все. Я как раз-таки этот там костюмными на себя. Что Зайти. это Что такое? На, на на на. Так, на, -на, -на. на, -на, -на. на крыше. Так, где змея думанная? Я еще не пришла. Вообще. Опять она меня проснулась. А я-то уже тут-то. Бэй, змея быстро появилась. Новый, суб... Новый супер... Вообще! Новый супер-котик. Ну ладно -ка. Здравствуй. Ой. Привет. Как тебе я? Новый супер-кот? Нормально. Где? Код. Котообразное создание. А вот... я здесь. Нам нужен САС, но почему у нас? Mm -hmm. Ладно. А как тебе я думаю, костюм нравится? Иди сюда, балбес, что там стоишь? Кот, да прикольно. Нравится, ничего. Но... Это морпоза. С, с вами, сегодня. Не... С вами сегодня не пойдет, мистер Бак, сегодня пойду с вами я. Тебе я спрашиваю, кот, ничего не жмет? Нет, ничего не жмет. Жалко, я так наде... Ой, ты так надеялась, что тебя жесть ничего не будет? Костюм прям как по мне. Я а, ультра-супер-мега-зайчик. Это я что люблю. такое? Привет, я лошад. Ой, так, я ж ты, тебя помню. Вообще, ты. у нас не в планах, иди отсюда. Да, а, а в планах. И что? Поздравляю тебя. Маленький и маленький и все лечим Я умею все акумы даже от людей без эмоций, так что лечи, мой маленький Акума и все Не в переживай, в трансформации вряд ли это будет работать. Да. К тому же пойдем. Я не было с нами может быть мне его в этот контрактиду закинуть вы где все вы издеваетесь вот ту вниз ту так сейчас если ну-ка телепортирую его в войну африканскую а, так э... а лучше что там говорил я... авгуалестан вы... он мне мешает а вы... комплекс, чтоб а я может попал... в украину отправишь лучше на ран а попал все так, давай, смотри, давай. поделишься, поделишься, с, только не пей, поделишься с ним, дай ему, он может без. А что это такое? Ну, а ты думаешь, у меня заряди есть? свой костюм. Не пей! Так, Ой, скажите, мы уже прилетели, давайте за мной. Так, это у нас... Стоп. И, а, она в той стороне. Ну, это вот домик это... Адриана. Какое-то неизвестное создание. Так. Ну ладненько. Так, ага. сюда пойдем. Вот здесь мистер Бак поставил датчик, и он вчера, ага, с... и ага. он сегодня сработал. А где этот змей? Я покажу, мне не перепрыг... Ну попросил бы я, я бы тебе норой по башке стукнула. Сюда, помоги да, но... его сюда, помоги ему. А, так, я а -да -да -да -да. Кстати, очень полезно то, что силы зайца можно... Да, я тоже попробую сконцентрироваться так. Надо Нет, по дереву сломать. наверх. Сейчас я покажу как. Я прыгай уже... сюда, змея. Том сюда. Следуй сюда. Том сюда. Ой, а я уже внутри. Прием Давай сюда. Кот, Кот, зачем? Ой. У... Вот сюда, прыгай, змея. Тут какой-то тут броня, мистера Бага. А, и кольцо. Ладно. И... Погнали за мной. Давайте я вам просто тут открою. Да, открой нам портал, чтобы мы зашли. Или перенеси это... нас. Я сам залезу. Не переноси. А, ну ладно, я уже собирался. О, а... Вот, смотри. Да, а... про это место мне говорил. Вот это... оп. Я спустился. Тут кнопки нажмите. Завод цели. Вот датчик сработал. Здесь кто-то был. Так. Школа банк, бассейн, да. башня. Здесь кто-то был. -с. Слышишь, если здесь кто-то был, ну ты понимаешь ну, идею! Ну идею. Можно же заменить телепортатор, допустим, на ловушку они нажмут и переместятся в ловушку. Да, да да нам надо это сделать. А это, это, это что? СОП. С оп. Это у меня скорость <с afterwards> Не смотреть. Я ничего я не сверху. <с и <с и>. вижу. Не заходить наверх. Я, я ничего не вижу. что это за кнопка? <с и> она снимает трансформацию. Нет, она снимает эффекты. У кролика нету таймера. А П. П C, это скорость, как я понял, П, прыгучесть, а О это снимает их видео. Я чуть не умер. Ты ничего да. не видел? Он ничего не видел, я ему глаза своим зонтиком закрыла, сам я отвернулся. Я только увидел твой цвет волос, и все. Так мой цвет Ты так можешь увидеть. Ну вот, радуйся. Так, Все погнали, пора возвращаться. Мы ради этого сюда так, а я Так, заберу. Ну. кажется, он сюда этот вернется. Мы ну, заберём. то есть не вернется, а именно вернется из зелени. Так, рыбать. Он уже скоро вернется из зелени на рыбу. Так, сейчас я сюда... Оп, прицеплю. Все, пойдем. Так. господи. <свот> <свот> О, О! Привет, герой! А вы что здесь сделайте? Мы Ладно, голову, <свот> мы достопримечательности. А ну смотри. стоять? Нет. Что здесь сделаем супер зайком. Супер зайкой. Нет, зайка заделанный. Поли... Кролечья нора, у меня ванючья нора. А босс она на, как еще она зовешь? Так, я, я открою перемещение прямо туда. Так, давай Так. Он ушел, да, я так понимаю. Все, да. Да, а -а он ушел. ну скорее всего Клевер меня могут просто просечь, поэтому Клевер. Будет -куда. Будет так, уходить а надо будет. будет. Надо дождать, теперь Адриана. Интересно, кто-куда вот пошёл. Собер, какие ягоды. А, привет, Макар. Трансформация. Привет. Чего тут делаете? Ягодки кушаем. Эть. Я тоже покушаю. Ты куда, а? Ты куда ходил? Добрал значки для лагеря <связать> Чтобы испытания проводить и значки давать. Я буду выиграть во всех. Я устал <связать> Ну да. Ладно. Надеюсь, сегодня брашников не будет. Не знаю. Пойду а в столовку. Пойдемте в столовку. Пойдем. Купим еды. Торт. Раскошелиться собрался? Да, стоит по одной все. Господи, да-ха я забора подъехал. И торт возьмем. Так, я сейчас приду. Эй, ты где? Где мой? Идти вот так. М -м -м. Так, Вкусный все, торт. я иду. Ты не хочешь, да? Можем да. спортом позаниматься. Побегать вокруг. Давай. Да, погнали. Ты, ты вообще не из нашей... Господи, помилуй. Избивают сбивают, я рада бомжа. Иди отсюда. Да, ради торта. Давай Тота. побегаем по дорожкам. Есть. Давай. Привет. Без остановок. Кто сможет? Бежим, бежим, без остановок. Рим. И давай. Надо футбол когда нибудь поиграть? Да. Бежим. Вот я не умею играть в футбол. Вы там за мной? А, ты за да, мной. Да. Здравствуйте, тренер. Здравствуйте. У нас пробежка. -на. Оп. Оп -на. Давай без остановок. Куда ты ходил? За значками. Метаморфоза. А, слушай, мне пора до свидания. А, а ну стоять. Не, не вмешивайся в лучше. Так, у девочка, сюрприз. Я не сюрприз. Так, не а, а, а, я что -то, что -то сделал. У тебя какие часики были? Ну, да, смелая реликвия. Да, а может показать свои часики? Что вот, все там ты? Да, чай, давай нас. Бесполезные. Немножко. Нужны... Бедормальчишь, бородачи, как ты? То что тебе покупаешь? Шелдон, ты у мне пофиг, я за ней пойду. Да. Потому что когда он уход, двери. появляется, мистер Бак. Да. А, у нас дома торты есть. Так чуть Че тебе я... тут надо? Шоколада. Так, как она? Эй ты, is... голубок. Я не голубок, я голубок. Я монарженник, багажник. Короче, забей. Мороженец. Мороженец, да, все верно. Айскримник, айскримник. Айскримник. А, ну, меня зовут вообще Суперзайка. Ну ладно. Суперкарайка? Суперкарайка придумывать. Ладно, да, Суперзайка. Слушай, что ты, Суперзайка, как дела у тебя? Хочешь <свет> после... С сегодняшнего прогуляться. Тут мороженчик какой-то приехал. Я, я ай заметил. Айскрим, айскрим. Вы да. сегодня он ходили селивание... в логово. Вы ходили супер-котом в логово. Я... Да. Может, а мы решим сумерно. Не будем тут А Он сам нападает? Слушай, давай... не нападать, а скорее всего через 5 минут ты сформируешься, когда применишь силу. И просто подождем, когда сни... снимется твой ледяной картинкой. Так а я-то и не, при... не применял силу. Ну скоро И применяешь. тем более я, взло... я взрослый хранитель талисмана. И... И у меня нет камера. Мне хватит все равно залезть рукой в нару, помешать настройки и тогда взрослым не будет. Испортить будущее. Нет. Я, я, я, я просто имею в виду попасть по нему своим мячиком, вот этим вот волшебником. Вот так вот, и у него начнется лимит времени. No. No. А ты что, не Супер шанс. И сколько у нашего ледяного друга времени? Вы где, кстати? Вон вы. Э, черпялище. Все равно скоро Чепелище. ты идёшься. Чепелишься. Чепелишься. Ну ладно. Гори, гори, я остался, чтобы не погасла. Душа, эрдыша. Что э, за пи... Эрдыша! И ещё... Что-то, зачем вы его выпустили? Это не а он сам. Так ты зачем сам? вы дали сломать ему? Я бы проходил в другое время, чтобы... Чтобы <соц> <соц> выйти. Все, мне надо едим. Вот была бы пчела, а он бы парализовал ее. Я надо. Она парализовала. Да, пофиг на него. Привет. И чё и чё и чё и чё тебе надо? И вот вали, правильно? Смотри. Да, нет. Смотри. Че-то дом. Каких-то двух дом? ребят. Ну, Пойдем кого не билла, и кого-то ещё одного идиота. Смотри, а это чей дом? А это дом самого лучшего человека на свете. Самый лучший? Ой, поджёг чуть-чуть. Я сейчас тебя поджёг. Ещё поджёг. Хорошо, пойду-ка я в домик лажатых э, сломаю. Если ты, не за... Если ты не уйдешь, я сожгу этот дом. У и тебя три секунды уйти, раз, два, отпусти его, раз, два, три, все он ушел. чудесный мистер Бак. Кай, ты не подскажешь, что это, как здесь вообще быть? Про, Ах, ты сюда я думаю, А, я высоко прыгаю, тем более паркурист. Иди отсюда. Я могу весь дектора брата, У меня минуты отстань. А, пока, а, стой, подожди, мне с тобой поговорить, мне надо вопросы задать, я, я вообще-то интервью могу задать, урод. прием а Какой какой избражник я сейчас не избражник пока что я отдыхаю я вас срочно. когда отдохнешь жопу Ха -ха. это у меня глюки я чуть не родил ладно слушай когда ты этот трансформируешься жду тебя на крыше что тут делаешь режим призрака от меня все у меня шизам надо в больницу ехать у -у, я тебя а это мой сон на это мой сон я понял мне надо просто спать. сюда иди придурок а, ой. Такое? это О. трансформация или это новый злодей новый злодей но ты должен его поставить говорю, он... да. мне это набегу, мужик лысый антонио плечи мама я... сотворил привет кабанчик Я хотел сходить в столову, потому что она гуляла. Видимо, сейчас в столовой. Ой-ой. Я пойду. Погуляю. что за ты что ты погуляю? Так супер зайска не тебя Что ты такое? Есть Синтимонстр? Я... Ну что я люблю бояться. А почему? Кто ты? Дорогой Хорошо. друг? Он лысыс Бразыс. Что это такое? Я не знаю, что это такое. Ну ладно. какой-то. Кошмар. Мужик, отстанет от меня. Почему он по воде ходит? Я не знаю. Но меня он бесит. Он замедляет. Спасибо. Только не применю, что не знаешь, что это такое. Но это не синтимонстр. И это явно не синтимонстр. А... Ну, значит, можно применить сил. Нет, тогда это может быть под акумой. Под... Не равно... может быть медведь под акумой. Да. Это... За мной бегает мужик лысый, помогите. Он Я лысый, не... и тупой. Тут нету никого. Того Я мужика? Знаю, что что -то тут никого? Я знаю, что это, это такое. Ты Вот мужик стоит. Нет. Это этот, как его? Вот ты в Да. Я серьезно, это в этот... Антонио. Нет никому. Слышь, я знаю, что я такое. Нет, ты что за меня а? за дурака держишь? Ледяное, ледяное поражение, созданное ты, талисманом. Ты... Да. Нет, кролик, заяц. Ты серьезно меня за дурака держишь? Да вот стоит он. Мушечки. А, это было говно, я не видел. А, а вот теперь вижу его. Что такое? Вообще, Существ... я Ты понимаешь? Супер-кот. А, тут сказано, то, что создание талисмана льда может создать любого ледяного монстра. Будь Починим. Новый купим. Там была вся книга чудес! Нужно купить новый! Ну так мы... Что-то придумаем. Это с помощью моей норы. <SUV> так. Я не знаю, что это, но... Вы начнете, я посмотрел последний. Да, мне не трогай. Катаклизмом нельзя. Это все равно что, акуму не изгнать. Ты, кошак, тупоголовый. Так нет, катаклизма. Я там не мужика хотела греть. Ой, хорошо, если бы ты тронул его катаклизм, он бы размножился. Короче, сказано, что из него должен выпасть темный лед, и которого надо изгнать, Там такая, короче, это алякума, я мог. То есть нужен все равно жук. Давайте выгоним его для начала из воды. Он сейчас упадет в костер. Ну, будет лучше расстаться. Потому что из него должен выпасть темный лед. Его палки змея, видишь этого маленького мужичка? Нет. Вот. Ну все, раз, шизофрения. Пошел вон. Я тебя... Да, пошел. Я сейчас сказала, во вторую мировую войну перекину. У меня есть идея. Супер да. шанс. Ножницы. Как, как что? Сжечь его точно. Гениально. А он в воде. Давайте я его.. Ой, все. Лед выпал. Темный лед. Давай! Ты должен, короче, свою йо-йо-ю -йо запихать, когда и, и, и потом вот все. И он следит, простый дом. Да уберите этого мужика, Лысова. Стой. стой. Нет, вместе. Не короче. И главное, изгони этот лед и не забудь. Потому что он опять медведей размножит. Убери мужика. Отправь а, его на третью семерную. Так. Темный лед. Пора изгнать. Пора изгнать. Все, я нажал. И Чё плотный лед. Все, а теперь давай свой чудесный чудесный мистер Жоук, навозник. Мистер Бак. Так, все, надо, надо бежать. У меня две минуты, но ну, нормально. У меня времени нету. Это, это мне играет на руку. Мне так, надо бежать. Давай. Ну и всё-таки рука что-то... Клифф? Ой, какой клифф? Где трансформация? Привет. Я аппетит проиграл, не купим торт. Торт Реально, ну, у тебя со здоровьем все в порядке? Да. бесмысленно да, варю. Вс, ты, ты что съел. Все, съел. Съел. Я ничего ты. не съел. У меня есть мячик. Ой. знаешь короче спасибо за мячик и это офигела его мне тут спам приходит удалить привет намега ягод ладно все Пойду-ка я домой. А, нет, давайте посидим. Так, сидеть или домой. Так. Зачем стул тащишь? Можно было стул? Подожди. Вот так, так. Ну. Стоп, а тут где? Вот так, так. Небольшая переустановка. Вот. И давайте чупай кушаем. Давайте так. У меня есть ламинарии. Mm -hmm. Сладкая еда, а мед. Слышишь? Mm. Да, вижу. Как тебе он? Класс.